Всем привет! Прошло всего два месяца с момента обновления программы до версии 3.0, а я снова с вами, чтобы рассказать о новых возможностях в работе с Netpeak Checker 3.1. И в этом видео я детально расскажу о том, что такое антикапча, зачем мы заморочились и расширили функционал в этом направлении, а также о других мелких доработках. Оставайтесь с нами. Итак, что такое антикапча? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, давайте начнем с простого. Что такое капча? Капча – это просто тест, который нужно пройти для того, чтобы доказать, что вы действительно являетесь человеком. Некоторые задачи требуют получения и обработки огромных объемов данных, что при выполнении вручную заняло бы примерно половину вечности. Для этого мы используем программы, боты, либо же скрипты. Но для решения задачи в алгоритм работы таких программ добавлена возможность передачи решения таких тестов сторонним сервисом автоматического разгадывания капчи. А мы в результате получаем этот огромный пласт данных в значительно меньшие сроки. Над Netpeak Checker 3.1 пользователи часто массово выгружают данные из поисковых систем и на регулярной основе встречаются с проверками CAPTCHA. Ранее мы предоставляли только один способ ее разгадывания, это сервис Anticapture.com. Однако, с ростом количества запросов от наших пользователей на добавление других способов, мы добавили сразу же три. Это сервис ToCapture, ее русский аналог RuCapture и программа CapMonster. Собственно говоря, уникальность нашей разработки стоит в том, что можно использовать сразу же четыре способа одновременно. Это означает, что каждый следующий запрос будет использовать поочередно другой способ решения CAPTCHA, что максимально будет заботиться о прокси, который вы добавили в нашу программу. Это, кстати, небольшая заметка, что связка прокси плюс несколько сервисов анти -капчи делают вашу работу куда эффективнее. Стандартный кейс использования Netpeak Checker предполагает загрузку большого количества страниц и анализов по множеству параметров. Однако в результате вы получаете огромную таблицу, в которой сложновато ориентироваться. Теперь, если вы хотите увидеть данные не по всем полученным данным, а только по выбранной группе, достаточно сделать всего лишь несколько кликов. В первую очередь сохраните проект после завершения анализа, затем выберите нужную группу на боковой панели, и нажмите на кнопку «Синхронизировать таблицу с выбранными параметрами». И вуаля, в таблице отображены только выбранные данные. Остальные данные не пропадут, а просто будут скрыты. Если вы вдруг слишком запутаетесь в том, что вы отображали, что вы скрывали, просто откройте ранее сохраненный проект. Кстати, можете также сохранить шаблон параметров, чтобы в будущем просто выбрать его и заново синхронизировать таблицу с выбранными параметрами. Ну и я советую использовать весь функционал программы, это все сделано для вашего удобства. Ну и напоследок, несколько небольших доработок. В первую очередь, мы ускорили взаимодействие с поисковой системой Яндекс несколько раз. Так получилось, что мы исправляли получение параметра X из Яндекс.Вебмастера, а в результате получили ускоренную работу со всей поисковой системой. Также добавили 13 новых баз для серпстат, и ребята скоро обещают добавить базы для всех стран мира. Но сразу же после этого мы потянем их и в нашу программу. Добавили кнопку «Снять отметки со всех параметров». Раньше для того, чтобы их выключить, нужно было идти по каждому и кликать много раз. Сейчас это все делается в один клик, потому что мы заботимся о вашем времени. Ну и последнее изменение это то, что мы убрали подчеркивание ссылок в таблице. До этого мы добавили это для более естественного отображения ссылок, но ну а сейчас решили все же убрать, потому что хотим сделать пробелы и нижние подчеркивания более видимыми. На этом собственно говоря все, это были последние новости из мира на Peak Checker, а всем повышение трафика и высокого CTR.